Привет, студент! Пока капризная погода за окном не дает покоя, я расскажу тебе о самых актуальных новостях студенчества. В эфире Универ «Универньюз» и с тобой я, Оскар Галимов. Сегодня в выпуске. Учим молодых журналистов. На мастер-классе эксперты поделились своими знаниями со студентами Казанского университета. Поговорим серьезно. С иностранными студентами провели профилактическую беседу. Какова судьба России? Этот вопрос регулярно мучает умы специалистов по всему миру. Какими бы ни были прогнозы, ясно одно – будущее нашей страны немыслимо без высшего образования. Следующий сюжет – яркое тому подтверждение. Студенты и преподаватели Казанского федерального университета получили уникальную возможность узнать, какое будущее ждет экономику России, пожалуй, самого компетентного источника. Глава постоянного представителя Международного валютного фонда в России Габриэль Дибелла. в рамках своего визита в КФУ продолжает небольшую серию лекций об актуальных экономических вопросах. На этот раз возможность подискутировать со специалистом получили студенты Института экономики управления и финансов на тему управления нефтяными доходами. Я рад чувствовать вашу заинтересованность, уже предвкушая результат данной лекции. Нам предстоит обсудить важный вопрос, который невозможно оставить без внимания – изменение цен на нефть. Я отмечу, что здесь самое главное не спрос, а предложение. Цены на нефть влияют на глобальное развитие. Я уверен, в процессе нашей встречи вы узнаете ответы на самые интересные вопросы, например, проблема государственного управления, конкуренция и конкурентоспособность стран. Активное участие в дискуссии принял ректор Казанского университета. Лидер вуза подчеркнул, чтобы повысить дальнейшее развитие экономики, государство должно вкладываться в образование. В данном аспекте особая роль принадлежит университетам. Потому что университет в Тесную сегодня интегрируется с крупными бюджетнообразующими компаниями. И мы видим свою роль в увеличении конкурентоспособности нашей компании. Та же компания «Хайер», придя на территорию площадку набережных чему первое что она сделала она обратилась к нам не только в области подготовки специалистов но и создала у нас собственную исследовательскую лабораторию Имея возможность опираться на мировой опыт, Габриэль Дибелла проанализировал действующие в российской экономике процессы и предложил практические советы. аудитория для этого самая подходящая, рассуждая о перспективах развития российской экономики, логично обращаться к тем, кто будет стоять у ее руля через несколько лет. Адель Шемилова, Руслан Уразаев, Универньюз. Мультимедийные СМИ, поиск себя в медиапространстве, продакшн-студия — это все то, что узнали в этот вторник студенты казанского журфака. Как это было, смотри в нашем следующем сюжете. Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему.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 Поэтому я и сейчас тоже всем говорю, там независимо от формы обучения, вы ученик на нем научитесь, не надо максимально возможное силы и время тратить на практику. Если взять стакан манной крупы, пять стаканов молока и варить, помешивая, получится манная каша.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 Завершился прием заявок на ежегодный конкурс таланта, грации и артистического мастерства «Краса студенчества Татарстана». Финал конкурса состоится 25 ноября в КРК «Пирамида». В Казани открылась первая в России школа поисковика. В новом учреждении будут учить, как поднимать останки павших воинов, не повредив их, безопасно извлекать из земли старые боевые орудия и правильно заполнять документацию. В Елабуке прошел отборочный тур на Кубах России по армейскому рукопашному бою. Всего в соревнованиях приняли участие 200 спортсменов из Республики Татарстан и соседних регионов. В Казани с 11 по 13 ноября пройдет спартакиада авиационных вузов России. Участие в соревнованиях приняли студенты четырех вузов из Казани, Москвы, Уфы и Самары. КФУ и Промышленный университет санта приняли решение возобновить межправительственное соглашение о сотрудничестве вузов России и Колумбии. Хоккеисты клуба «Динамо» «Казань» сыграли в в первом матче чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Матч в Кирове против местного клуба «Родина» завершился со счетом 3-3. Роль человеческого капитала и рост благосостояния страны обсудили на деловой встрече ректор Кафу и эксперт Международного валютного фонда Габриэль Дибелла. Студия профессионального озвучия «Беренча Студио» взяла за «Игру престолов». В ближайшее время команда озвучит на татарский язык весь первый сезон сериала. Через пару недель на Кремлевской набережной откроется новогодний сказочный городок. В этом году в городке поселят живых оленей и Деда Мороза. Все заметили, что СМИ все чаще поднимают проблему распространения идеологии экстремизма в обществе, особенно среди молодого поколения. Ведь именно они подвержены влиянию интернета. Иностранные студенты вдали от дома тоже подвергаются такой опасности, считают эксперты. Так ли это? Узнаем далее.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 Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Это были все новости на сегодня. С тобой был Оскар Галимов. Пока!